Всем привет! Сегодня вы не услышите сухой инфы про видеокарты и тому подобное. Я просто поделюсь впечатлениями от данной видеокарты. Видео с подробным обзором и тестированием, которое будет в ближайшее будущее. Сначала небольшая предыстория. Я всегда отдавал предпочтение продукции компании ASUS. Но я с этим завязал. Завязал потому, что сейчас ASUS сильно скурвился. Качество продукции упало, а контроль этого качества еще больше. Про скандал с материнками Asus, в которых часто не работают оверклокерские режимы, за которые люди переплачивают по 200-300 баксов, это вообще нонсенс. Но несмотря на то, что у материнок Asus есть проблемы, видеокарты у них всегда оставались крутыми. Так вот, после покупки Asus GTX 1080 Pro Strix OC под радиатором которой я обнаружил мусор, а на своих оверклокерских частотах она просто не работала, я завязал с видеокартами от компании Asus. Проведя большой анализ рынка выпущенных видеокарт, я остановился на выборе EVGA GeForce GTX 1080 FTW DT Gaming. Но из-за того, чтобы просто их сейчас не сыскать в продаже, пришлось брать более дорогой вариант EVGA GeForce GTX 1080 FTW Gaming, у которой хороший разгон по чипу. Хотя разгонять видеокарту я хотел сам, к тому же и на жидкостном охлаждении. Пару слов о комплектации. Опять же, возвращаясь к сравнению с видеокартами Asus последних лет, это небо и земля. Откровенно, шелаковая комплектация видеокарты Asus, которую теперь даже наклейку с брендом не гладут, меня добила пошарпанным жизнью диском с драйверами, которые вообще противно было брать в руки. С комплектацией от EVGA все было наоборот, кроме того, что она более богатая, так она еще и более качественная. В общем, я был приятно удивлен. Именно такого качества комплектация должна быть у премиумной видеокарты за 600 плюс баксов. Но на самом деле комплектация не важна, важна сама видеокарта. И тут я был еще приятнее удивлен. Опять же сравнивая с Asus Strix OC, который кожух радиатора выполнен из такого себе качества рифленой пластмассы. Качество исполнения у EVG на голову выше. Кроме более сложного исполнения кожуха, в состав материала входит даже алюминий. Сравнивая внешний вид видеокарт Asus TRIX и EVGA FTW, предпочтение конечно же я дам Asus, тут не поспорить, Asus красивее, но вот по качеству исполнения и материалам впереди EVGA. В общем, все в этой видеокарте говорит о качестве и вниманию к деталям, начиная с коробки и заканчивая самой видеокартой. Я рекомендую данную видеокарту к покупке, вы точно останетесь довольны.